киа пиканта 2010 год записали ключ в иммобилайзер оригинальный чип смотрим справа лампочка автомобиль завелся берем второй ключ справа лампочка машинка с ключиком автомобиль завелся глушим смотрим Смотрим текущие параметры. Записано в автомобиль два ключа.